Здравствуйте, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames И мы продолжаем Лэр Супер 2 мы как раз загружаем, продолжаем, да Акт 2, The Hunt, охота А я уже даже не помню, на чем мы остановились что было? А что было? Мы прям на охоте были, да? Или на нас охотились? Я уж даже Я вообще... А чё это у нас тут? А, закрыто. А у нас тут закрыто! Ну, давайте Воу -воу -воу -воу. А, это качает нас так. Мы... Я помню, что мы на, на корабле. Я помню, что да, крысы. It, Брось, мистер Харди. Так, стоп. Это уже... Брось, Джеймс, говорю. Приходится платить good. жестокую... Да, вот это мы были. А мы... М -м -м -пам -пам -пам -пам. Не помню. Он типа стало хочется братьиться на мышь, я помню. А сюда мы ее должны положить? Не все жизни... А да, да, да, да, да, да. Это я помню. Это я помню. Что-то мы туда такое делали или не делали? Я, я честно говоря, не помню, чтобы я переносила дукуруса. Когда все на кону. Когда на чаше весов жизни. То воды рассудка становится слабостью. А, подождите, мы ж тут это. А, тут я. я ж... Простите, подождите, подождите, подождите, а это в смысле? Это прямо отсюда, нет. Я помню, что я тут ничего не трогала. Подождите, подождите. А я откуда закончил-то? Сейчас, подождите. А, ну, короче, да. Где-то где здесь мы и закончили. Не, я это. Как и говорилось ранее, я это ничего не буду делать. Мне просто интересно посмотреть, что будет, и я просто вообще ничего не буду делать. Вообще ничего. Вообще абсолютно ничего. А я даже не помню, за чего я А Я вообще не помню, НЕТ! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ЧТО? ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Ну то есть... А... Так, это было. Это, это уже было, это да. Так. Да я ничего не трогаю. Я не знаю уже, в который раз это всё... Несостоящая жизнь, еще пламя так и разгорелась. Слабая. Невесомая. Бесполезная. Кое-что следует behind. оставлять в прошлом. Кое-что. Ну да, вот тут мы это. Окей, хорошо. А тут что? Мне кажется, тут что-то есть. Эть, какая-то штука тут. Ну, а. Тут, типа, два прохода. А это он меня хотел запутать, да? А это ты меня хотел запутать сейчас. А, это мы... Подождите. Подождите. Это будет заперто? Да. Это, короче, заперто. Да, мы вот сюда вот проходили. Вот тут вот мы были. Вот тут вот на стене, кажется... А, вот тут вот на этой штуке была эта херня. Так, мы не поддались на провокации. Мы молодцы, наверное. Ну, то есть мы не, не, не обижали собачку. Твои руки пусты you're, you're Ты умрешь голоду Шанс упущен Ты пожалеешь Нихрена себе заявление От детенка-то Ну короче Нет, ну в реале Как бы в реале Если голод Быстро сдаешься Так ты не выживешь то есть, в реале, как бы, да, голод не тетка, и голод заставляет совершать самые страшные вещи, от которых ты даже вот сам не подозреваешь, что сделал бы, что совершил бы такое. Серьезно. То есть, ты бы напал на собаку и сожрал бы саму собаку, а не то, что жрет собака. Так, человечек, у него тут, это, огрызки, а внутри целое яблоко, то есть, он съел целое яблоко. Нашел целое где-то яблочко. Я не знаю, это хорошо. А мы не можем это никак забрать? Нет, походу. Ну ладно. Если мы это не можем забрать, значит, идем просто дальше. Это что? Это деньги. Она как-то видела, как мальчик утопил кресенку в высочной луже. Она держала его голову в воде, пока он не пообещал так больше не делать. Всегда есть кто-то сильнее тебя. Купочки. Хера себе. У нас типа два варианта есть хода. Типа к мальчику и.. Ну пойдемте к мальчику. Ч он там сидит? Ч ты тут сидишь, скажи-ка? Как дела? Опа! Ну, п -п -п -п поплыли. Поплыли. Деньги-пушки. Вот это да. Вот это фантазии, деньги-пушки. Это что? Это просто какая-то штучка? Я просто подумал, что вдруг это сейф? Мы могли бы открыть сейф? Так, ну тут у нас ничего такого интересного. О, ну, а помыть руки с мылом, это прям это хорошо, это обязательно. Тем более в наше -то время сейчас... Это прям... О! А Ах! -а, что есть тебе Как не продление не всех, мы, а всех мук. Отдам ее за цель, жизни. за смысл жизни. The Knight. Финт. Что-то. фигня какая-то. Не знаю, что это такое. Не знаю, не знаю. Не профессионал в этом плане, поэтому ничего на этот счет вам сказать не могу. Так. Так, это у нас закрыто. Мальчик свалил, между прочим. А что это у него тут? Картошка. Картошку сидел, чистил. Молодец. Приветики. Кто-то шуршит цепью. Так, так, так. Я слежу за всеми вами. Проходим дальше. Что-то что еще происходит. Монеты. Что-то вообще золото, драгоценности, золото, бриллианты. И тут... во-во-во-во-во-во! воу -во -во -во -во -во -во. А, типа... Подождите, а это не кухня Ли, то есть, они, может, может, это, я не знаю, может, у них это еда уже, это, не, не, не, или что, или это просто фантазия, рыдает. Бесполезно, no we'll we'll Пищи нам не найти. Джеймс, взгляни на меня. Oh, это я во всём said... виноват. Я сказала, взгляни на меня! Я капитан Бейнс, черный странник, убийца циклопов, искатель племени. Я спасу нас. Не смей сомневаться во мне. О как. Ну, блин, слушай, ты его втянул в такую штуку, блин. И, грубо говоря, не даешь жрать крыс. Ты вообще ничего не даешь жрать. Дай ему что-нибудь пожрать бы Потому что, я не знаю, в такой ситуации Крыса, наверное, не самое плохое Ну, как бы, мы идем против диктора Против всего Ой, в фантазии ушли То есть, ты хочешь сказать, что ты Жрачку нашла, да? Потому что в данный момент Драгоценность, это именно еда Потому что, ну, я ничего другого Просто, ну, предположить да, Не могу сейчас Так. Рыба. Рыба! Много-много рыбы. Рыба это хорошо. Да, вот они, видимо, еда как сокровище какое-то уже воспринимали. Нашли рыбу. Это же прекрасно. Много рыбы. А чё? Рыбу есть, можно и сырую. Только это большая возможность чем-нибудь заразиться, конечно. Как Каких-нибудь паразитов нахватать. Ну, вот, да, кучу-кучу всякой рыбы. Но лучше всего ее, конечно, жарить. Хоть на чем-нибудь. Как минимум, чтобы вот как раз от паразитов всяких избавиться и всего прочего. А что у нас тут? А что у нас тут такое? Стоп, подожди, нет. Мы должны поплыть, что-то дернуть. Я не знаю, мы должны дергать или не должны дергать. Чего вот у нас тут? А от второго механика, офицера снабжения. Я понимаю, что вы выполняете приказы и не ставлю под сомнение ваши действия, но решение начальника лишены оснований. Пусть хоть все продукты стукнут, но ему главное, чтобы отчет был. Однако недовольство среди рабочих нарастает, смены становятся все длиннее, а пайки все меньше. Я знаю своих ребят, они приличные, набожные люди. Воров среди них нет, но постоянно урчащий живот кого угодно доведет до крайности. То есть там э, капитан начал им сужать Пойти по ходу пьесы Потому что дети как бы тоже они это, Пытаются воровать еду Вот, и он значит сужает им Погнали! Фу! Ту-ту! Да я и без этого нашла как бы этот проход а, В принципе-то Ну спасибо, что подсветили Спасибо, конечно, да, спасибо ну, проходим дальше. Это какой-то, я не знаю, не корабль, а лабиринт, ⁇ Ё-моё! Это что? Может быть, тут есть еда? Давай, Давай, Давай, нам пора. Ой! Я что, Сfuntsanzi слышал? Были. Сюда! Джеймс, Джеймс thicken... беги! О, куда? Куда? Куда бежать? Что, не туда? Или куда? Куда? Куда бежать-то? тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Валим, валим, валим, валим. Что это было? Что, что сейчас происходит? А я даже не поняла, где это. Она садится может. А, может. Вс, Вопросов тогда больше не имеет. Да, точно, мы же можем садиться, мы же можем приседать. Мы же можем. -мо! О! шки Так. Так. Сюда, сюда, вот тут вот, вот прячемся А куда нам нужно? Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ну сюда Воу! Что-то нам сломалось, подождите Ага, угу. хераси А, да, забегаем, а? Что это вообще такое? О, там картина Вижу, хватаю Сердце этого города больше не бьется Мы всех подвели Этот мир не заслуживает нас Пусть он сгорит у нас на глазах Че? Отходи! Твою мать Ну так и честно я картину читал, Что вы ко мне пристали? Точнее, плакат. Так, тут ничего нету. Там какие-то ботинки. Сейчас пойдем быстренько от, обследуем вот это вот все. Так, больше ничего нельзя тут взять. Вроде бы нет. Все, выбегаем. Идем дальше. Ну, плакат мы хотя бы захватили. Смотрите, какие мы молодцы. Мы быстренько так хлоп. И он теперь он у нас. Теперь он наш. Это же замечательно. Эпачки, чуть не прошли мимо Ага Я будто На самом деле меня и не было Так, а это что? Опа Подождите, я хочу посмотреть, что там еще А, ничего, просто окошко, поняла То есть нам сюда Так, крутим, крутим, крутим. Мы ты, подожди, что происходит? Это мы человека вешаем? Помнишь что сокровище? Здесь не далеко, сюда. А, это типа кто-то повесился? На корабле? Кто-то психанул? Так, и что тут? Снять его никак нельзя. Так, и нахрена я сюда зашла. Скажите мне, пожалуйста, чисто воду в кране открыть. А, вот сюда забраться, все. Все, все, все, все, все, вижу. Я просто уже слегка устала. Я, тут, я недавно записывала. Что тут, тут? Недавно записывала этот лонгдарк, блин, у меня уже вот просто сводит с ума. Все, заканчивай, заканчивай, давай, давай, давай. Так, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Вот так, все хорошо. Мимо окошка. Опа, тихо, тихо, тихо. Я аж сама отклонилась назад. Окошки же Нам же нельзя попадаться на окошки. Убийственная штука. Надо его перевернуть. Сейчас, подождите. Сейчас, сейчас что сделаем. Так. Ну, Дуп... Давай. Выйди на свет. Тихо-тихо. Я не выйду. Убийственная штука. Выйди на свет. Проверь. Проверяй. Так, пробегай. Так. Убегаем обратно. А куда? Эй! о И как? Подождите, стоп, стоп. Подожди, а где он? А куда он? А как он работает? Вот, зацепила меня, да, значит меня тут цепляет. А, не поняла. Да, цепляет. Я там что-то какой-то рычаг я, там что-то уехало, я не поняла. А, -а, -а, а, господи, выйди на свет! Вот оно что, это пройти по свету, господи. А я не поняла? А я не въехала? А я испугалась? Ладно, проходим дальше. Давай. Ой-ой-ой, там уже что-то все ломается. Так, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Забегаем! Так. Тут окна закрыты. Это, это что мы взяли? Зачем это нам? Мы должны это куда-то вставить. Ну как бы окей, без вопросов, ну. Но... Ага. А куда? Я, я просто я ни хрена тут не вижу Тут ничего не видно Куда это вставить Так, мы взяли это вот отсюда Дверь закрыта Куда мы должны Вот эту вот штуку вставить Я, я просто ничего не вижу А! Ну-ка, стоп Пойдем со мной Только тебе в ванну кинуть На Ой Я случайно, прости Извини, я не хотела М -м it, Получилось, мистер карты? Да вы что, вы убили человека, что ли? Отчихо Так, тут закрыто. Окей. Нам значит туда, дальше куда-то, да? Сейчас, подождите. Он, он сейчас вот сделает, а -а -а -а, и мы пробежим. Мы пробежим. Давай. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, Сюда, сюда, сюда, сюда. Все в порядке, все, все нормально, все нормально. Так, проходим дальше. Не, вот эта вот игра мне нравится. А че? Очер... Приветики так ну а все а я не поняла где мы Оп. он застрелился Something's осторожно coming. опасность рядом не остановимся ё твою бежим бежим мы, ребята бежим ноги в руки скакали а я это Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Что такое? Что опять? Ничего не вижу, ничего не вижу. Загрузка пошла. Так, спокойно. Ну это как-то так сейчас. Накалили это. Пустили куда-то. Опа, Сокровище опять. Опять сокровища. О, вот это открыть можно. Что это такое? кровавые корни так, и что? что это значит? ну, крысы тут я вижу, раз крыса, два крыса забрали себе а, это еще, еще, еще одна эта самая, кассета ладно, пошли думаю, вряд ли тут будет что-то еще интересное О, это, по-моему, измеряет. А, нет, это часы такие. Прикольно. А, о, мы дома. Рыба! У нас тут много рыбы. И тут рыба. И тут рыба. Так, это интересно. Тут яблоки. Яблоки. И рыба. Про аж. Жилище, возведенное из блок и стен. А, из балок и стен. Жилище, возведенное из страхов и гряз. Яблоко. Везде яблоко. Это таращ... А, во, мы же вот это вот это же... А, а это что? В чем дело? Я слышала, реж реж реж режиссер в ярости уже готов все отменить. Похоже, ваше видение главного героя. Скоренным образом разнится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь твой друг и агент. Ну да, ну да, мы тут с ним слегка сремся, а так все в порядке. Так, что, а что у нас тут? Подождите. Мы, кстати, что-то как-то так нормально набрали. О, это сестра с братом, да, это вот они. А, ну и все, да. А что не так? Все нормально. Я на хорошо вижу героя. Все в порядке. Так, а мы третье, да? Мы ее слушали? Значит, Джеймс, как я могу предположить, живешь где-то неподалеку? Да? С родными? С сестрой. О, у тебя есть сестра? Чудесно. А родители? Папа. Отец. Что ж, начнем с твоего отца. Он, должен быть, гордиться таким прекрасным юношей. Нет, не гордится. А, а твоя сестра, она. Она для меня все. Понятно. Ты много времени с ней проводишь? Она всегда рядом. И всегда будет. Опачки. Вот так вот. Запускаем, как обычно. Она для меня все, вот так вот. Так, смотрим, что у нас. О, что-то тут появилось, смотрите-ка, действительно. За пределами нашего скрытого, так, так, так. это мы читали, да. Действительно, тут что-то появляется. Плакатики. Мы прям аккуратно аккурат один за одним находим. Хорошо, идем, я, я вам могу сказать. Так, смотрим внимательно теперь опять. О, тут что-то еще лежит. Ко маленький деревянный кораблик. То самый кораблик, который мы видели, кстати. Так, осматриваем. Это что? Подожди! Где? Где? Вот. Клетка какая-то или что это? Опа! Забрали! Так. Ну, вроде все, да? Мы высматриваем вот всякие вещи на море. Я не знаю, от чего тут зависит концовка, наверное, тоже, то, точно так же, как и в предыдущей части. Опа! Вот мы эту херню бы только, только что, да? Типа сокровища. Смотрите, монетки вот тут вот появились. Кораблик, монетки. Мы за сестру играем или за брата? Я не понимаю. Вот еще монетки. Нож появился. Или он был тут всегда? Я не знаю. Яблоки. Пиратская шляпа. Что-то тут прям непонятное происходит. Так, ну погнали дальше. Так, а... Достаем кассету, значит, конечно же. Ставим, запускаем. Мы вроде все посмотрели, да? О, нога-рука. Прошлое — это пролог. То, что приняло почву, становится the... пищей. Топливом для пламени. Жизненными соками для корней бытия. Корни укрепляются, служат основой. Но могут быть и обузой. Могут опутать, сковать, опутать. Утянуть вниз. Лишив воздуха, лишив света. Где ты будешь чахнуть и вечно страдать, размышляя об упущенном. Корни. Он должен обрубить их. Лишь тогда он по-настоящему освободится. Это типа привязанность брата к, се к сестре, да, я так понимаю? Что, типа его привязанность, может это самое э... Плохо влиять Так, ну погнали дальше В смысле? А, -а, -а о, -о ничего себе Так, ну почти Наш персонаж готов Слышу? Вот тут вот. ракушка. Что ты делаешь? Вот, слушай. А? Откуда этот звук? Море же туда не поместится. Это дух моря. Несущий в себе его силу. Спокойствие, свободу. So чтобы оно могло жить. Forever. Вечно. Блин, прикольная ракушка. Красивая. Так Погнали дальше Какая-то дверца интересная Блин, а где мы сейчас, интересно, на находимся? В какой части? Что это? Как это? Как это пони понимать? Так, подожди Мы тут точно все осмотрели? Ну, вроде точно Ладно, спускаемся, так уж и быть Блин, мне уже плечи одемели сидеть так, надо походить будет. А, встать. Для начала надо встать. А мы, кстати... А мы, что-то, мне кажется, поменьше раз стали. Слушайте, а мы какие-то маленькие? В реально, мы что-то какие-то маленькие стали. А что мы такие маленькие? Может, мы за брата играем сейчас, в данный момент? В данный промежуток. Это, типа, дом или что это? Что это такое? Что, что это происходит? Опачки. Что это за место? А, что это у нас тут спрятано? Что это скрыто? Ничего не скрыто? Ну, ладно. Заперто. Хорошо. Кто выключил? Слышу, опять шепчет. Вот, вот, вот, вы. Вот. Кухня. Забираем. Завтра пришлю новую пленку. Фильм про пиратов. Говорят, американцам такое нравится. Так что стоит взглянуть. Чем больше показов, тем больше забитых мест в зале. И тем больше резона продолжать платить тебе. Так, кладем. М -м. Ага, это мы теперь на кухне. Тут еда. Верный слуга, скорее Tonight сюда. Мерзкий отвар варить нам пора. Барли Канонир. Любит поесть от пуза, поэтому круглый, как пушечный ядро. Как-то раз он чуть было сам собой из пушки не выстрелил. Ах. Так, а это кто у вас получается? Барлик? А кто это? Это у вас, у вас ваш еще один друг какой-то? Потому что на рисунке, я помню, было, да, три чувака. Отвар варить. Там мы даже что-то сварить, походу, да? Опачки. Видимо, первый ингредиент где-то там. Ну, погнали. Я же ведь не сижу. Нет, низенько как-то. Не знаю. Непривычно. Мозг. Тоска источила. Порог поразил. Пожрало безумие. Нет больше сил. Так, а тут что? Так, это что-то интересное. Я так понимаю, и тут.. Он с топором в спине встал. Еще живая крыса. Тоска и утрата тебя и сушили. сияние и блеска лишили. Бегащая, с топором в спине такой тын -тын, тын -тын -тын. Это тот самый Господи. Железный человек? Ну, э, в плане это... как, как же этот, блин, сказка-то называлась там, этот... Э, который где, тоже с топором, блин, ходил, как его там... Лесоруб, не лесоруб, этот, этот жиль... А, ему же там сердце дали. По-моему, Ос э, Страна Ос или в стране орус или, или как он там называется. Так... Неплохо. Я могу это забрать, да? Боин и терзание бежало Нрой. Измученное тело изгнило нутро. Это что? Это лапа чья-то? Да, смотрите, это чья-то лапа. Вы что-то готовили? готовили? Все, он расстроился, отвернулся. А чья это лапа? Вы от кого лапу-то оторвали? Застранцы. А это закрыто. А тебе ничего не надо точно? Ну, короче, я достала три ингредиента. Я не знаю, правильно оно, нет? Надо? Не надо? Любит поесть от пуза, поэтому круглый, как пушечное ядро. Как-то раз он чуть был, сам собой с пушки. Я не знаю, это может подсказка какая-нибудь? К чему-то. Не знаю. Или нет. Или да? Наверное, надо в каком-то порядке, да, его закинуть? Все, вот это вот. Или нет, или пофиг. Взяли в котлет. Look at Клокочет, кипит. Beast. Чудище! Вот оно! Больше не спит! Опачки! Что происходит? Керосики. Развлечи. Вот реально как страна Ос! Да, смотрите! Золотая, это самая золотая дорожка. Вот, вот, вот кирпичная дорожка. Вот это вот, вот, страна Ос, точно! Смотри, Джимми! Папа показывает черного странника. А-а-а-а! Типа у них а, отец был этим а, самым. И... Кино go. почти закончилось. Нам пора. Чуваком, который показывает это фильмы, крутит вот этот вот. Как их там называют? Кинематографы. Не, не знаю, честно. Я как-то не, не сильна в этом. Очень очень сильно. О, чуть загрузка прям такая пошла, прям такая жесткая, да? Что-то сейчас будет. Ну, давай. Я получаю жалобы на шум на балконе. Народ боится, что им там на голову все обрушится к чертовой матери. Надо было запретить туда вход. Вся эта конструкция едва держится. О. Это как какая-то перемешка с фантазиями детскими. Вот что-то вот такое вот. И мне кажется, мы тут были уже. Мы ж тут были. Да, мы тут были. На второй круг пошли? Осторожнее, не выходи на свет И то он тебя заметит Кто, попал а, -а, а, опять вот эта штука началась Ну, стрелка показывает туда Тут дверь закрыта И тут тоже закрыта Да, вот смотрите вот, Видимо, мы за брата играем Прям, ну, вот совсем кор коротко как-то а, вот, ключ вставили, нашли. Отлично, открываем дверь. Так. А это мы где? Что то за комнатка? А мы еще сюда и забраться можем? Ничего себе! А зачем нам сюда забираться? Что нам тут... Что мы тут можем найти? Что мы... А, наверное... Вот, мы эту штуку включим, он нам что-то покажет. Да. Не поняла. Нам бы еще дотянуться до нее. То есть мы сейчас за брата играем или за сестру? И что это? Это отец типа? Ага. Вот эта штучка, которая нам нужна. Погнали дальше. Так, она уже... О, что-то включилось, да. Папа не врубился. О, мы на кровать можем забраться. Ты куда пополз? Ты так, сиди, пожалуйста, на месте. Не пугайте меня. А на тебе что-нибудь есть? Я могу тебя что-нибудь взять, нет? А, это просто так ползаешь. Окей, хорошо. А если я обратно? А? Ты ко мне? А что а а тебе от меня надо? Скажи мне, пожалуйста. Зачем ты ко мне подползаешь, когда я это... Да. Ладно. Да, вот у него во рту что-то. Ох. А, это сюда? Ну-ка. А, подожди. Ничтожество! Приш приносишь одни несчастья! Проклятие всей семьи! Я жертвую всем! И что получаешь взамен? Хоть немного благодарности! Хоть немного тепла! Я разве много прошу? Немного удачи! Козырь в рукаве! Вот и все, что мне нужно! Обычная речь абьюзера. Абсолютно стандартная. Вс, все. Я могу забирать. Ну, как бы окей. Вс, я могу уходить. Ну, на меня как бы статую наорала, но ну, окей. Так, нет, мы не можем уходить, походу. Или что, нам еще нужно? Что-то дослушать? Ну, я думаю, что мы, да, играем за маленького ребенка. А, подожди, может, ты еще тоже что-то скажешь мне? Во, да-да-да. Я же велела тебе его спрятать. Спрятать в надежном месте. Кого? Как ты мог отдать его? Это все, что от нее осталось. Надо его найти. Надо его вернуть. Найди его. Верни его. Что, кольцо, наверное, какое-нибудь? Кольцо от матери? Правильно? Кольцо от матери, наверное. Сейчас, подожди. Сейчас поищем. Кольцо от матери, да? Походу у них со, с отцом там отношения вообще никак не складывались, и, типа, а, а мать умерла. Так, ну-ка, а ты еще что-нибудь говорить будешь, нет? Правильно, молчи. Или все, или я могу идти. Ну-ка, я могу идти. Я всех послушала, все на меня нарали. Что вы еще от меня хотите? Чтобы я все-таки дальше нашла это гробное кольцо? Слушай, а ты не можешь мне сказать, где его, его искать? Или что? Или вот это вот надо, надо забрать? То, что я больше ничего не вижу? Может, под кроватью где-то? Ну-ка. Найди Bring его! Верни его! И все? И все, что ты мне хочешь сказать? а, -а, -а! It. It Погодь, орать! It. It погодь, погодь, орать! Погодь, погодь. It. It да не ори ты на меня. Не ори, подожди. Так, пики мы вытащили. Так, подожди, орать, не ори на меня. Не ори на меня, говорю тебе, не думай на меня орать. Что-то мне кажется, ли она все злее и злее становится. Find it. Bring it back! Да не кричи на меня, я ищу, ищу, отстань! Я где-то слышу! Find it! Bring it back! Так, я вот тут не могу ничего найти, ну-ка. A lucky break. An ace up my sleeve. The blackened... Почерневшее сердце, охваченное горем, пронзенное болью. Вот и все, что мне от тебя досталось. Вот и все, на что тебя хватило. Так, что мне еще искать? Где кольцо, говнюк? Так, это херня мигает. Это хорошо или плохо? Так. Ты ко мне спустишься, нет? Забилась там в углу? Сидишь? Так. Окей, ладно. Забираем. Вызываем опять девку Иди-иди-иди-иди сюда, давай Find it. Bring it back. Наверное, вот что-то, вот что-то Я не знаю, получилось, нет? Я думаю, Find что он it. просто Проиграл Вся, в карты А мы ему сейчас дали выиграть back. Да подожди то орать Я рассуждаю Ой блин Подождите, я не понимаю, окей Find it. Bring it back. Не сбивай, не сбивай меня, не сбивай Да возьмись то уж Find it. Bring it back. Да на меня на меня Ну ты орешь на меня Find it. Типа, он в прошлый раз про проиграл кольцо, а сейчас мы ему, типа, позволили выиграть Блин, выпустите меня отсюда Ну что ты орешь back. на меня? Прекрати! А -а -а -а. Мне это не нравится, не люблю, когда на меня орут it. It Да подожди ты орать А, может это уже без этого? Уже, может, просто так сможем найти? Так, тут ничего. Так, подождите. Тут тоже ничего. Если уже без этих всех оров, вопли и так далее. Так. Не-не-не, сиди там. Сиди там обратно на стене. Так, это не то. Я думаю, теперь в реальности может что-то... Так, у тебя... А может, у нее где-то это же ведь эти... мать. Ведь рядом на картине. А где я картину саму нашла? А вот что, что вот это вот? Да лайла Марсовые марсовая или марсовая? И какая? Очень любит мальчиков и девочек тоже. Весьма дружелюбно, порой даже слишком. Засрано, да, девочка. Ну ладно. Порой даже слишком дружелюбно. Не надо так нам. Пока не надо. Если кто не хочет, не надо. Не надо своим дружелюбием давить. Блин. Тут нож торчит. А нож нам не нужен. А я что-то я вообще я не знаю, что делать. Я его я фотку тут находила жить, да? Ну, вот это вот у нас замигало. Это мы, мы сможем с этим как-то? Нет. Найди его и верни обратно. А как? А что? А чё, чё, чё вы? Чё вы от меня хотите вообще все? Ну, с тобой мы разобрались. Это вот это вот папаня наш сидит, получается, да? Мы ему как, как бы это... Козырь в руку и дали, как он просил. То есть козырь он свой получил. Какие-то розочки, какие-то... Что это? Что это? Камушки? Что-то непонятно. У них кому стоит. Так, а это все еще тут лежит. Что это вообще-то? А, вот! Кулон! Ёпта. Кулон, нашла. Все, забрали. Дай сюда. Все, забираем. Так, и уже иди, спускайся, ладно. Давай поговорим. Нашли. А куда обратно? А, вот сюда. Храни ее в своем сердце. Не забывай о ней. Ради тебя она дала все. Докажи, что она того стоила. Что ты не ошибка. Ничего себе, что за фраза такие слова Ай-яй-яй. Никто не ошибка. Опа. Лабы, бестолковые, никому не нужны. Меня будто и не существовало. Было бы лучше, it если бы меня не существовало. Оу! Ты чё, алё? Нельзя так? Не было бы лучше. Ты это целый мир? Отдельный целый мир? Ты что? Никогда не смейте так думать. Ну-ну-ну. Это же ведь представляете Вот дети, они в принципе считаются эгоистами Ш -ш -ш, Ш -ш -ш, Тихо, смотри молча И насколько сильно нужно было довести Идем, а Папа ты скоро выйдет из проекционной Подвал э -э Насколько сильно нужно было довести ребенка Чтобы он в какой-то момент сказал то, что я ошибка Я не, не нужный, я плохой При условии, что в принципе дети все эгоистичные а тут маленький мальчик, типа, заявляет, что я ошибка, я никчемный. Аллоу! Аллоу! Что, опять загрузка? Так, опять по кругу. Пошли. Ну, то есть, блин, парню, я так смотрю, психику порушили. Прям хорошо. Батя там постарался. Там кто-то рычит. Значит, скоро будем бегать. О, да, да, да, да, да, да. Так, опять стрелочка нам куда-то показывает, и мы... Вау! А, это просто проблевушки через окошко. окей. Это типа нам сейчас рассказывается о том, как у них все, в принципе, в семье там э, происходило, да? Так, это тоже закрыто. Это значит, нам где-то через там надо пройти, да? Ага, похоже через здесь Так Да ладно, открыто? Себе. а это закрыто Давайте я просто хотя бы проверю то Точно ли мы идем туда, куда нужно О, это уже открыть, стоп Так, это там что-то решено Кажется, папа хочет починить свою старую камеру М. И он хотя бы может еще исправить. Да, действительно. Уходим, уходим, уходим, уходим. Нашли чё, а? Тут что? Тут еще что-то есть, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите. А, «Дорогой супруг, мои прогнозы доктор продолжает осторожно еще считать оптимистичными. Его беспокоит, что не, непростые роды Лили могут теперь привести к определенным осложнениям. Тем не менее, он считает, что я вполне могу родить еще. Я тоже считаю, что это возможно с твоей поддержкой. Честно говоря, боли в последнее время усилились, но я не жалуюсь. Мои муки ничто по сравнению с тем, через что при, приходится пройти тебе. А, На веки твоя подпись неразборчива». Господи, что это за святая женщина? Если еще вспомнить, что в те времена не было как бы... обезбола. А в смысле, кто опять выключил музыку? Текает. Ну ладно, в подвал так в подвал. А где, а, а где в подвал? А, вот подвал. А, тут типа два выбора. Либо сюда, либо туда. Ну тут у нас закрыто все. Значит, идем сюда. Тут что? Крестик у нас тут что. Что значит, крестик? Я могу тут встать? Или что-то положить. Так, все, открыли. А, мы, мы все еще ходим. Господи, мы. Когда мы, мир становится cold, слишком жесток, мы ищем укрытие. Тима, может быть, чем угодно. Так, типа мы. А, это место, где мы типа прячемся, да? Она может стать убежищем? Опачки, мы оторвали голову. Я случайно. Я просто хожу, смотрю, что тут тыкаю на все подряд. Ну ладно, взяли голову, окей. Она может стать адом. Зависит от тебя. И типа закрыть, да? И все. А, -а, а, хера себе. А если откроем? А, все равно проход есть. Ладно. Голова. Тима может окружить тишиной. Silence. Тишина. Может быть пустой. Опять сняли пул. Так, ладно. Это мы даже головы накидать, да? Или весьма красно... красноречивый. Зависит от тебя. Вообще не понимаю, что происходит. Так, ладно, давайте следующую голову. Тьма может принести одиночество. Что такое? Кто-то бегает? Ну и, и... Кто бы ни бежал, я уже нашла голову. Я уже откручиваю ее. Одиночество может быть А наказ... я, я потерял голову. Я потерял голову. А, все, я нашла голову. Я ее открутила и уронила. Ну, как бы... Да, что-то не страшно. Что-то как-то не очень. Не пугает меня такое. А, вот сюда. Окей. Ну это типа глубоко уходишь в сознание, находишь какие-то мысли, возвращаешься обратно. Ну, там, что-то просветление какое-то. Или спутником. Зависит от тебя. Иногда лучше спрятаться, пустить тьму. To let the dark in. Ну я даже не знаю А этот спрятался, да? А? Отец идет Скорее, залезай Пожалуйста Нет. Залезай, говорю А чё, это она его там, типа, мучила так? Типа, запирала его в шкафу? И что, это выбрать голову, что ли, я не пойму. Опачки. А! Какой чудесный этот край. Ну как теперь попасть домой? Домой? Зачем возвращаться в такое ужасное место? Вот, вот, вот, вот как раз он. Отсылка к этому была походу, да. А я распознал, я распознала. Типа, а чё это? выбрать голову или ничего не надо выбирать? Все, все окейно. Ну как бы чемоданчик мы открыли, мы молодцы. Мы что-нибудь с тобой сделать можем? Типа, сильный, со всеми головами. 90-90. 90-90. 90-90. Сколько? Ой, уже пора заканчивать. Все, давайте мы закроем эту дверку и закончим. Все, огромное спасибо, что были со мной. Что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока.